Как выбрать себе психолога? Если бы я выбирала себе психотерапевта, я бы обратила внимание на четыре основных аспекта. Первый – это высшее психологическое образование. Это основа и база. Я бы не хотела, чтобы операцию мне делал хирург-самоучка, который учился по урокам на ютубе. Копание в вашей голове в стратегиях поведения и мышления может оказаться не менее опасно, если это делает дилетант. Дополнительные обучения, семинары, тренинги, психологические фестивали, повышение квалификации – это все не менее важно в нашей профессии, но это все имеет смысл только когда ложится на хорошую университетскую базу. Второе – личность психотерапевта психолог должен лично вам быть приятен посмотрите на него внимательно похож ли он сам на счастливого человека успешен ли он все ли у него хорошо как вам кажется поверьте если психолог не смог проработать себя не смог разобраться со своими личными проблемами вряд ли он что-то хорошее может дать вам дать может только тот у кого есть третье метод психотерапии Психология объединяет сотни разных методов. Они разнятся по силе, характеру и скорости воздействия на вас. Обычно психологи выбирают один-два метода, которыми работают чаще всего. Некоторые методы вам могут категорически не подходить. Четвертое. Отзывы. Так у нас принято, что лучшая реклама для психотерапевта – это совет довольного клиента. Так что поспрашивайте ваших знакомых, какой у них опыт. Может, она кажется полезной и для вас. Ну и если нашли классного психотерапевта, не жадничайте. Поделитесь хорошим отзывом и с вашими друзьями. Чтобы понять, подходит ли вам психотерапевт, его квалификация и методы, попробуйте взять его недорогой или бесплатный мастер-класс. Ведь опыт, не прожитый через ощущения, это всего лишь слухи. Если у вас есть интересные вопросы по психологии, задавайте их в комментариях. Подписывайтесь на наш канал и будьте счастливы!